Как согласовать перепланировку в квартире, которая находится в доме памятники архитектуры? На примере. Я хочу убрать стену, а мне нельзя? Вот да, эти Минимальный размер штрафа 100 тысяч рублей, а максимальный 5 миллионов. Даже в выписке ЕГРН встречаются ошибки. Как снизить размер штрафа до минимума, если КГО подал на вас в суд? Мы находимся в потрясающем месте. Это просто шикарная роскошная квартира. Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании «Реалпроект». И сегодня мы поговорим о том, как согласовать перепланировку в квартире, которая находится в доме памятники архитектуры. Многие жилые дома в старом фонде относятся к объектам культурного наследия. Они встречаются в разных регионах, но особенно их много в Санкт-Петербурге. Не все собственники знают, что могут проживать в памятнике архитектуры, который находится под охраной государства. Между тем, этот факт создает дополнительные ограничения для перепланировки, поэтому лучше знать о нем заранее. Например, сроки согласования перепланировки в доме памятники могут быть в разы дольше, и стоимость работ выше, чем в обычном доме. А штрафы за самовольную перепланировку в доме памятники достигают десятков и сотен тысяч рублей. Кроме того, несущие конструкции в старых домах часто находятся в плохом состоянии, что может еще больше увеличить сроки и стоимость ремонта. Сразу хочу сказать, несмотря на все сложности, согласовать перепланировку в квартире, которая находится в доме, памятники. Реально. Каждый год мы согласовываем десятки таких проектов. И в этом видео я расскажу о том, как это сделать. Обязательно досмотрите видео до конца. Вы узнаете, как избежать огромных штрафов за самовольную перепланировку. В том числе, как снизить размер штрафа до минимума, если КГОП подал на вас в суд. Ну что, давайте начнем? Если вы планируете сделать перепланировку в квартире, которая находится в доме памятники, то кроме стандартного согласования проекта в межведомственной комиссии, необходимо получить еще одно согласование. В Санкт-Петербурге за сохранность объектов культурного наследия отвечает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сокращенно КАГИО. В других регионах страны также есть подразделения, которые отвечают за состояние памятников истории и культуры. В местных администрациях можно узнать, что это за органы и уточнить нюансы согласования перепланировки в Доме памятники. А в этом видео я расскажу, как оно проходит на примере Санкт-Петербурга. Согласование перепланировки в КГО ⁇ это обязательная процедура, если ваша квартира находится в доме памятники. Однако не все дома в Старом Фонде являются объектами культурного наследия. Как узнать, относится ваш дом к ним или нет? Недостаточно просто взглянуть на фасад дома, чтобы определить, относится он к объектам культурного наследия или нет. Вы можете посмотреть это в выписке ЕГРН в графе обременения, либо предварительно проверить в электронном реестре объектов культурного наследия. Давайте посмотрим, как это сделать. Заходим на сайт Эргиз. На главной странице нажимаем на кнопку «Интернет-карта». Когда карта загрузилась, в левом верхнем углу вводим в поиск адрес дома, который нужно проверить. Например, «Марата-72». Выбираем его из списка и нажимаем «Найти». После этого переходим в верхний правый угол. Здесь нажимаем вот эту кнопку, далее вот сюда, и в открывшемся списке жмем на плюсик рядом с пунктом «Объекты культурного наследия». Отмечаем галочкой под пункт с таким же названием. Закрываем все эти окна. Наш дом выделен на карте голубым цветом. Нажимаем на него. Здесь указано, что он является объектом культурного наследия и его историческое наименование. Ссылку на сайт Ergiz я оставила в описании видео. На практике иногда случалось, что информация в электронном реестре была неточной. Например, это ситуация, когда дом не полностью является памятником. Часто объектом культурного наследия может быть только парадная часть дома с улицы, а та часть, которая находится со стороны внутреннего двора, нет. Поэтому я рекомендую обратиться напрямую в КАГИОП и запросить справку с подтверждением статуса дома. В справке комитет предоставит на 100% точные данные. Это важно, потому что даже в выписке ЕГРН встречаются ошибки. Вот, например, выписка ЕГРН на один из наших объектов. Обратите внимание, во применении указано, что весь дом относится к объектам культурного наследия. Но когда мы запросили справку в КГО, оказалось, что квартира собственника расположена в той части дома, которая к объектам культурного наследия не относится. И еще важный момент. Если дом построен до 1953 года, МВК в любом случае просит предоставить справку как ГИОП о статусе дома, чтобы убедиться, что он является памятником. Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях руководитель отдела продаж агентства недвижимости Глендес Станислав. Здравствуйте. Станислав, мы находимся в потрясающем месте, это да. просто шикарная, роскошная квартира, которая находится в доме культурного наследия. Вселенная. И у меня к вам будут такие вопросы. Расскажите, вы занимаетесь продажами объектов недвижимости, как узнают и знают ли ваши покупатели о том, что квартира находится в объекте культурного наследия? На самом деле вопрос не имеет однозначного ответа, всегда все индивидуально. А объекты Вторичного фонда такого района, как Василия Островский, да, центральный Петроградский. Петроградский, это всегда индивидуальная история, и нужно смотреть, исходя из конкретной квартиры. То есть, если человек не знает, находится ли а, объект в реестре да, культурного наследия, то есть мы делаем элементарно запрос в КГОП, получаем ответ с полным перечнем, как, допустим, было с этим роскошным объектом недвижимости, и все, и вопрос закрывается. То есть, если покупатель не знает, мы делаем работу за него угу. путем банального письма. Архитектурную ценность может представлять не только фасад дома, лестницы и коридоры. В квартирах также могут содержаться предметы, которые находятся под охраной государства, например, лепнина, камины, барельефы, паркет и так далее. Здесь сразу важно отметить, если дом является памятником, согласовать перепланировку в КГО необходимо в любом случае, даже если в квартире нет архитектурных ценностей. Но сначала нужно проверить, есть они в квартире или нет. Если да, то это накладывает дополнительные ограничения на перепланировку. Для этого нужно запросить в КАГИОП справку о наличии или отсутствии архитектурных ценностей в квартире. Здесь сразу скажу о нюансе. КАГИОП сможет предоставить эти данные только если существует охранное обязательство на дом. Если его нет, то КАГИОП укажет в справке, что не располагает сведениями о наличии или отсутствии ценных элементов интерьера в квартире. В таком случае нужно отправить заявление на электронную почту КГОП с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии архитектурных ценностей в квартире. При этом в письмо приложить фотографии помещений с четырех сторон. КГОП изучит снимки и выдаст справку с перечислением ценностей, которые видно на фотографиях, либо четко пропишет, что ценностей нет. Давайте посмотрим на примере, как наличие в квартире архитектурных ценностей влияет на перепланировку. В комнате по периметру потолка проходит карниз, который является предметом охраны. Собственник хочет организовать кухню-столовую. Для этого по проекту нужно демонтировать стену между комнатой и кухней. Если карниз является объектом архитектурной ценности, перепланировку не получится согласовать, потому что часть карниза будет утрачена. Более того, собственника ждет огромный штраф за порчу архитектурной ценности – Такую перепланировку можно согласовать только путем разработки проекта реставрации и согласования его в КГО. А, смотрите, еще объекты культурного наследия а, бывают разные по своему наполнению, так скажем, сам, самих ценностей. Да? И бывают квартиры, да. в которых самих ценностей вообще нет. Абсолютно. То есть вот здесь вот эм, ну, потрясающие квартиры, мне кажется, вся вот эта лепнина, да, находится под охраной, является ценностями э, этой квартиры. Самое интересное, что здесь как раз таки официально находится под охраной фасад здания, uh -huh. элементы лестницы, ну, то есть места общественного пользования. Uh -huh. Здесь внутри а, это камин, печи, uh -huh. лепнина нет. Uh -huh. Это здорово. Почему? Почему? А, сказать сложно. Но это лепнина, она все историческая. Она восстановлена. Восстановлена. Часть историческая, реставрированная получается. Та часть, которая реставрирована, это именно восстановлена с оригинала. Опять угу. же, делали слепки по фотографиям, выуживали информацию и в итоге. Круто. Да. круто. Видимо, возможно, она была утрачена, поэтому так как она считается восстановленной, уже не является именно такой ценностью. Вероятно, да. Да, это уже тонкости такие законодательного формата. Здесь, знаете, прошло уже много лет, дом в конце концов имеет свою историю больше ста лет. А, и по этой причине просто тяжело уже действительно найти какие-то истоки, угу. как это было изначально. А, здесь даже дата постройки самого дома, она в различных источниках разная, плюс-минус два года. Угу. Ну, почему так? Да потому что уже не сохранилась данная. Угу. Вот а насколько люди, когда приобретают только объект недвижимости, сталкиваются вот с такой лепниной красивой, там, с каминами, которые вот здесь вот есть? Насколько они хотят это все... Uh, утратить и сделать перепланировку, переустройство по-своему. Я не встречал таких людей. Не встречал. Ну, потому что... Которые как, хотели бы сохранить или которые хотели бы Которые хотели бы уничтожить. уничтожить. Зачем? Это нужно только сохранять и пылинки сдавать. Ну, как? Здравый смысл подсказывает, по крайней мере, такое. Но, тем не менее, кто-то, вероятно, когда-нибудь захочет эту всю красоту сместить как-то в другой ракурс, не знаю. Ну. Таких людей я не встречал. Мои коллеги тоже uh -huh. с уверенностью скажу, что вот это все никто из тех людей, кто видел, желания никакого не проявлял для того, чтобы вносить сюда какие-то изменения. Ну это здорово, да. что люди все-таки да. стремятся сохранить однозначно. наше прошлое. Однозначно, однозначно. Те подрядчики, которых собственник привлекает к перепланировке в Доме памятники, должны иметь лицензию Министерства культур. Это требование установлено постановлением правительства номер 67. Например, лицензию Минкульта должна иметь проектная организация, которая разрабатывает проект, а также строительная бригада, которая делает ремонт. На рынке сравнительно немного компаний с такой лицензией. Их перечень можно найти в реестре лицензий на портале открытых данных Минкульта. Ссылку на реестр я добавила в описание видео. Обратите внимание, не все организации в реестре работают с квартирами. Читайте перечень видов работ, которыми они занимаются. Например, вот так выглядит наша лицензия Министерства культуры. Теперь давайте подробно разберем, из каких этапов состоит процедура согласования перепланировки квартиры в КГО. В целом, она может занимать от полугода, и только после того, как согласование КГОП получено, проект перепланировки можно подавать в МВК, а уже после решения о согласовании от МВК приступать к выполнению ремонтных работ. Первый этап. На основании задания от КГОП разработать проект. Он называется «Проект на реставрацию объекта культурного наследия. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования». Сначала в КГОП нужно запросить задание на разработку такого проекта. В задании прописывается состав проекта, ограничения по видам работ на объекте и дальнейшие действия по согласованию. Чтобы разработать проект на основании задания КГОП, проектной организации нужно провести техническое обследование конструкции в квартире. Оно необходимо, потому что многие дома в старом фонде находятся в изношенном состоянии и до сих пор не прошли капремонт. К тому же в квартирах могли много раз выполнять самовольные перепланировки. Строительные чертежи и прочая документация по этим домам, как правило, давно утрачена. Задача технического обследования – выявить фактическое состояние конструктивных элементов. Выдержат ли они нагрузки, которые изменятся в результате перепланировки? Итого, на получение задания от КГОП сбор исходно-разрешительной документации, проведение технического обследования и разработку проекта потребуется в среднем от 30 рабочих дней. Второй этап. Проектная документация должна пройти государственную историко-культурную экспертизу. Ее проводят эксперты, которые также имеют лицензию Министерства культуры. Экспертиза занимает от 30 календарных дней. После того, как историко-культурная экспертиза вынесла положительное заключение, начинается третий этап. Проект вместе с актом по результатам историко-культурной экспертизы нужно подать на согласование в КАГИОП. Специалисты КАГИОП размещают проект и акт на так называемом публичном слушании. То есть загружают эти документы на официальный сайт КАГИОП. В течение 15 рабочих дней любой желающий может ознакомиться с ними, написать свой комментарий или замечание. Это делается для более объективной оценки планируемых работ в объекте культурного наследия. Если во время слушания недочетов не найдено, к согласованию приступают специалисты КАГИОП. Эта процедура занимает от 30 рабочих дней. Четвертый этап. Когда КАГИОП согласовал проект, от него нужно получить разрешение на производство ремонтных работ. Для этого подрядчик, которого привлекает собственник, должен предоставить в КАГИОП свои документы. Их вы видите у себя на экране. Остановите кадр, сделайте скрин, а мы поехали дальше. Если все в порядке, КГОП выдает организации разрешение на ремонтные работы. На сроки этого этапа влияет, насколько быстро подрядчик соберет пакет документов и подаст его в КГОП. После чего комитету потребуется 30 рабочих дней на рассмотрение. Пятый этап. Подготовка к приемке выполненного ремонта. На протяжении всего ремонта нужно вести журнал производства работ, а еще журнала технического и авторского надзора. Также для ввода квартиры в эксплуатацию требуется подготовить научно-технический отчет. Он включает в себя информацию о всех работах, которые проводились в квартире, с датами их выполнения и фотофиксации. Все журналы, научный отчет и акты выполненных работ после завершения ремонта необходимо направить в КАГИОП, который рассматривает эти документы от 30 рабочих дней. На заключительном шестом этапе КГИОП делает приемку выполненного ремонта. Иногда комиссии нужно для этого выйти в квартиру. Затем собственнику выдается акт ввода квартиры в эксплуатацию. Итого, согласование перепланировки в КГОП займет у вас от 6 месяцев. Однако сроки могут отличаться в зависимости от конкретной перепланировки. Я описала только те этапы работы, которые необходимо пройти именно при согласовании с КГОП. Не нужно забывать, что перепланировку в доме памятники также нужно согласовать в МВК. Об этой процедуре у нас на канале уже есть отдельное видео. Длительные сроки согласования – это не единственное, к чему нужно быть готовым при перепланировке квартиры в доме памятники. Некоторые этапы работ потребуют больших затрат. Например… Стоимость разработки проекта вместе с техническим обследованием и сбором исходно-разрешительной документации составляет в среднем от 120 тысяч рублей. Подготовка научно-технического отчета от 70 тысяч рублей, если вы обратитесь в специализированную организацию, которая занимается согласованием перепланировки в КГОП под ключ. Общая стоимость ее услуг составит в среднем от 500 тысяч рублей. Имейте в виду что стоимость согласования, как и этапы, могут отличаться в зависимости от конкретной перепланировки. Бывают ситуации, когда бюджет и сроки перепланировки могут неожиданно возрасти. Например, если во время технического обследования обнаружится, что деревянные балки перекрытия находятся в полуаварийном состоянии. Чтобы выполнить перепланировку, их придется заменить или усилить. Думаю, можно представить, каких дополнительных затрат это потребует. Подскажите, вот стоимость объекта, если мы говорим, если это просто какая-то историческая застройка, квартира не является объектом культурного наследия, uh -huh. у них одинаковая площадь, либо это объект культурного наследия, uh -huh. у них будет различаться стоимость? Именно вот, и, и за счет вот этого фактора а, является культурным наследием или нет? Вы имеете в виду, является ли этот фактор снижающим или повышающим да, стоимость да. объекта а, и, и ни то, ни другое, не влияет на стоимость? Люди приобретают, в первую очередь, квадратные метры и локацию. Угу. Все остальное в частности. Угу. Ремонт, допустим, там, вид из окна, вот это, все эти вещи влияют на цену, но не фатально. В том числе и а, то, что объект является, либо не является объектом культурного наследия. нет, угу. не, На цену не влияет. Очень индивидуально там могут быть какие-то стороны, да, от покупателя, что, опять же, приду просто на примере, я хочу убрать стену, а мне нельзя, вот дайте мне скидку. Mm. Я не знал, что мой объект культурный, mm -hmm. такое может быть. Mm -hmm. А так, в целом, на цену это все же не влияет. Mm -hmm. Ответственность для собственника за выполнение самовольной перепланировки в доме памятники гораздо серьезнее, чем за это же нарушение в обычном доме. Есть разные категории объектов культурного наследия, и в зависимости от категории определяется размер штрафа. Для физических лиц он составляет минимум 15 тысяч рублей и доходит до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц минимальный размер штрафа 100 тысяч рублей, а максимальный 5 миллионов. В нашей практике был такой пример. Собственник обратился к нам, когда дела его уже были плохи. Ежемесячно ему начислялись большие штрафы. Ранее он выполнил самовольную перепланировку в своей квартире, которая находится в доме памятники. Более того, в процессе ремонта нарушил нормативы. В результате КГО подал на него в суд. Суд дал ему два года на то, чтобы разработать проект на фактически выполненную перепланировку с учетом всех нормативов и согласовать его в КГО. Но собственник неправильно понял решение суда и вернул планировку квартиры в первоначальное состояние. Прошло два года, которые ему предоставил суд, а согласованного проекта все еще не было. Тогда суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей за неисполнение судебного решения. А далее ежемесячный штраф в размере 200 тысяч рублей, который собственник должен оплачивать, пока не согласует проект и не исправит нарушение в ремонте. Вот с таким багажом он к нам обратился. Сейчас, на момент выхода видео, вопрос решен. Мы согласовали проект в КГОП, а собственник переделал ремонт по нормативам. Хочу поделиться лайфхаком, как снизить размер штрафа, если вы все же сделали самовольную перепланировку и на вас подали в суд. До судебного заседания нужно успеть собрать максимальное количество документов, оперативно получить задание от КАГИОП, разработать проект и так далее. А если от КГОП были отказы в согласовании, то приложить и их. Суть в том, чем больше вы предоставите суду документов, которые подтверждают, что вы находитесь в процессе согласования, тем больше вероятность получить минимальный штраф. Возможно, процесс согласования затянулся не по вашей вине, а ремонт сделать было необходимо, чтобы создать минимальные условия для проживания. При таких обстоятельствах суд посчитает вас не очень злостным нарушителем, поэтому возможен только минимальный штраф в 15 тысяч рублей. Несмотря на все сложности, согласовать перепланировку в КГОП реально. Я покажу это на примере двух наших проектов. В первом случае мы быстро получили согласование, без каких-либо серьезных проблем. А во втором проекте процесс затянулся из-за странного основания для отказа. Первый пример – это квартира в доме Александра Владимировича Дехтеринского, который относится к объектам культурного наследия. Под охраной в нем находится в основном общее имущество – Фасад, остекление, дверной проем парадного входа или пнина парадный. Но конкретно в квартире собственника предметов архитектурной ценности нет, что подтверждает справка, которую мы заказали в КГБ. Благодаря этому мы согласовали проект в короткий срок. С момента разработки проекта до согласования в КГБ прошло чуть больше четырех месяцев. Но бывают ситуации, когда не все проходит так гладко. Например, недавно мы получили от КГОП отказ в согласовании проекта. Одно из оснований для отказа было таким. В связи с увеличением нагрузки на инженерные сети, водоснабжение и водоотведение необходимо предоставить согласие всех собственников многоквартирного дома. Такое основание для отказа незаконное. Увеличение нагрузки на инженерные сети по проекту не предусматривалось. Но, допустим, даже если бы было, то это не является основанием для проведения собрания собственников. Получать согласие собственников необходимо только, если уменьшается общее имущество. Конечно, мы оспорили этот отказ, но по факту это увеличило сроки согласования. Такие примеры в нашей работе, увы, не редкость. Отказы и как следствие увеличения сроков зависят от многих факторов. Например, проекты могут теряться в канцелярии. Еще их иногда забывают размещать на сайте для общественного слушания. Да, и ковидные ограничения замедляют процедуру. Я бы сказала, процесс согласования проекта КГОП – это сложный творческий процесс, начиная от разработки проекта и историко-культурной экспертизы и заканчивая рассмотрением проектной документации специалистами КАГИОП. Поэтому отказы могут быть непредсказуемыми. Вот так выглядит согласование перепланировки в квартире в доме памятники. Если внимательно следовать процедуре и рекомендациям, о которых я рассказала, то получить согласование как геоб можно без лишних затрат времени и средств. Да, иногда это может занимать больше времени, чем перепланировка в обычном доме. Но оно того стоит. Только посмотрите, в каком прекрасном месте мы находимся. Такие квартиры – это уникальная атмосфера, которая осталась от прошлых исторических эпох. И чтобы эта атмосфера не была утрачена, к перепланировке нужно относиться очень аккуратно. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!